Приветствую всех! Откроем учебник на седьмой странице. И тема этого занятия Динамика и стакатные варианты штрихов в простых упражнениях. Полифонический слух в пьесе, как долгосрочное упражнение, потому что мы будем работать над ним в течение нескольких недель. И игра пьесы руками раздельно, с интонацией и весом. И в этом занятии будет четыре видео. И тема сегодняшнего урока – динамика. Вы овладеваете динамикой благодаря развитию более большого динамического диапазона звука. Главная задача в динамике – это исполнение форте с мощным и округленным звуком, исполнение пьяно с очень деликатным, тихим и ровным звуком, и выполнение постепенных и очень ясных крещендо-эдиминуэндов. Для хорошего качества динамики нам понадобится звуковое представление, чтобы представлять ощущение, яркий или тихий звук, и интонация, чтобы играть с весом. Если вы можете петь форта таким образом, знаете, все заключается в простых вещах. Если вы можете представить звук достаточно ярко и спеть его таким же образом, тогда вы можете его и сыграть. Но если вы не представляете достаточно громко, и потом ваше пение звучит как-то так, не удивляйтесь, когда ваша игра будет отражать точно такой же звук. И тогда вы подходите к инструменту, стараетесь взять яркий звук, но он все равно недостаточно громкий. И что вы делаете? Вы начинаете продавливать клавиши сильнее. Это мертвый круг. Я бы посоветовала посмотреть видео о том, как играть с большим звуком. Оно будет следовать этому уроку в плейлисте «Фортепиано Академия Пьяно Перейдем к следующей восьмой странице. И мы начинаем урок с работы над пьяно руками раздельно. Может, даже пьяниссимо. Занятие на динамике всегда начинается с прослушивания музыки в разной динамике. Послушайте, например, малеровское э, джиетто на очень маленькой громкости. И запомните это звучание, э, все как мы делали на прошлых уроках. Представьте последовательность нот в тембре скрипок на пианиссимо с движением инглисандра. Постарайтесь представить, как можно тихо. Обратите внимание на то, чтобы не уменьшаете звук, не делайте его более тонким, потому что это повлияет на мышечные ощущения, создавая напряжение, которое не позволит контролировать звук на пьяно. Вместо этого сохраняйте размер звука и просто увеличьте прозрачное звучание. Представьте, не торопитесь. Теперь спойте, подыграйте себе, если необходимо. Итак, если я спою, представлены тихие звуки. И я даже могу спеть с весом Спойте самостоятельно. Сыграйте последовательность со звуковым представлением и интонацией. Наберите вес и играйте с полным весом. Тихая игра не означает, что нам нужно задерживать вес, это только приведет к непрозвученным звукам. Теперь давайте выполним правильное движение рука во всей последовательности. Так да, как мы играем всю последовательность и выходим за пределы одной позиции, нам нужно задействовать локоть. Начинаем мы с полумесяцев с весом. Теперь запястье влево и локоть вправо. Запястье вправо и локоть влево. И левая рука. Перед тем, как начать совместное занятие, проверьте, что вы не напрягаете руку, что рука всегда расслаблена. Потому что, играя на пиано, у вас, возможно, все еще остается привычка напрягать немного руку, чтобы контролировать тихий звук. Но забудьте об этом. Играйте с расслабленной рукой и убедитесь, что вы не играете без движений запястья локти. Повторите за мной. Представьте первую пару нот. Чтобы войти в мир, чтобы войти в мир звуков. Наберите вес. Поднесите руку от локтя. Возьмите звук. Здесь важно помнить, что как только вы поднесли руку, вы начинаете играть сразу же. Потому что если вы промедлите даже на 2 секунды, свободная энергия веса исчезнет. Но также не торопитесь играть. Набираем вес, подносим руку. Берем первую ноту. Ведем запястье, во время интонирования к следующей ноте представляем звук в тембре скрипок на пианисе с движением, играем с движением в запястье. Во время интонирования к следующей ноте представляем звук в тембре скрипок на пианисе с движением, играем с движением запястья. Вот о чем мы думаем во время выполнения этого упражнения. Давайте позанимаемся вместе. После прослушивания музыки на маленькой громкости представьте последовательность, проверьте, что вы сохраняете движение звука глисанда. Спойте. Сыграйте со звуковым представлением и интонацией, увидите, что вы ведете запястье и локоть с достаточной амплитудой. left hand Я не слышу клавиатуру во время записи сейчас, так что надеюсь, что все прозвучивает. Достаточно. Мы играем только руками раздельно здесь. Теперь давайте поработаем над форто руками раздельно. Начинайте, как обычно, с прослушивания на, от Джиэта Маллера, теперь на огромной громкости. Постарайтесь запомнить это звучание. Будьте осторожны, не травмируйте уши, особенно если вы слушаете только в наушниках. Представьте последовательность в темпе скрипок на фортисима, а с движением и глиссандом. Проверьте, что вы не представляете звук жестко, потому что опять это повлияет на мышечные ощущения, создавая зажимы в руках. Вместо этого сохраняйте размер звука, но представляйте его более богато, с большей резонацией и акустикой. Теперь наберите вес. Спойте звук так же громко, как вы представили. Mm. Посмотрим. Мне кажется, я делаю это в первый раз. Сыграйте последовательно со звуковым представлением и интонацией весом. Наберите вес и играйте с полным весом. Поднесите руку от локти с большой амплитудой. Я также советую податься немного вперед во время игры, чтобы почувствовать более ясно передачу полного веса в инструмент. И также выполняйте полумесяцы запястьем с большей амплитудой. Проверьте, что вы не напрягаете руку перед взятием ноты и после взятия ноты. Потому что если вы испытывали трудности при игре форте, скорее всего, вы выработали привычку жесткого прикосновения с напряженными руками. Так что попробуйте это изменить. Просто расслабьте руки. И проверьте также движение запястья и локтем. Повторите, повторите за мной. Представьте первую пару нот на форте, наберите вес, поднесите руку с большой амплитудой. Возьмите ноту без промедления без торопи, Введите запястье, представьте глиссандры, интонируйте. Представьте следующий звук на фортиссимо, сыграйте с движением запястья. Представьте Глисандо и интонируйте. Представьте следующий звук на фортиссимо с движением звука. Сыграйте с движением запястья. Теперь играем всю последовательность вместе. После прослушивания громкой музыки, представьте... Проверьте наличие движения Галисанда, представьте звук, спойте. Сыграйте с представлением интонации.